7 мая в домах, находящихся на обслуживании ПЖКХ, завершится отопительный сезон. По его окончанию начнется подготовка к новому отопительному сезону и наступает горячий аппарат для сантехников, специализирующихся на замене радиаторов и полотенцесушителей. Работы по замене отопительного оборудования, за исключением аварийных случаев, проводятся по окончании сезона отопления. В ПЖКХ регулярно поступают заявления на проведение таких работ. На сегодняшний день уже составлен солидный список и тем, кто хочет провести замену оборудования в этом году, следует поторопиться. Для этого необходимо написать заявление ПЖКХ и оплатить слитие воды, который является частью технологического процесса. Согласие других собственников квартир при этом не требуется. Несмотря на довольно большой объем работ по замене радиаторов и полотенцесушителей, клиенты предприятия могут не беспокоиться о своевременной замене счетчиков, которые сейчас также проводится очень активно. Во время чрезвычайной ситуации проводить эти работы было запрещено. Разумеется, образовалась очередь, но она довольно быстро сокращается. Согласно правилам Кабинета министров, клиенту, у которых завершился срок верификации счетчиков в период чрезвычайной ситуации, должны заменить их в течение трех месяцев месяцев. Один месяц уже прошел, и ПЖКХ напоминает, что в случае, если в указанный срок не будет выполнен данной работы, клиенту будет начисляться неучтенная вода. Поэтому, если срок верификации ваших счетчиков закончился, и вы еще не договорились с ПЖКХ о времени проведения работ по их замене, поторопитесь это сделать, позвонив по телефону. С завершением отопительного сезона у многих возникает вопрос, почему в домах, где установлены новые умные теплоузлы, нужно отключать отопление. Как пояснили в ПЖКХ, дело в том, что при включенных в летний период теплоузлах возникает проблема с проведением сезонных работ. Кроме, Кроме того, в этом случае необходимо будет менять методику расчета потребления теплоэнергии, что может не понравиться многим собственникам. По всем вопросам, связанным с проведением работ, клиенты по ЖКХ могут обратиться в абонентский отдел по телефонам. Интенсивную подготовку к следующему отопительному сезону проводит и Даукопил Силтун На следующей неделе начнутся гидравлические испытания системы теплосетей. Первый на очереди микрорайон крепости. Проведение этих проверок необходимо для бесперебойной подачи горячей воды и отопления в холодные месяцы всем горожанам, использующим услуги предприятия. Информация о том, и когда будут проводиться следующие проверки, регулярно размещаются подъезды домов, а также публикуются на сайтах теплосетей ПЖКХ и в местных средствах массовой информации. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугубовской городской думы.